Друзья, я вас приветствую в сегодняшнем очень важном эфире, эфире, который, я надеюсь, что станет целебным, исцеляющим и облагораживающим, преображающим для каждого из вас. Мы сегодня в очень непростые времена живем, и в очень непростой ситуации это время важнейшее, в первую очередь, для нашего развития, и, как очень верно заметил однажды Николай Рерих, что последняя битва среди людей, она будет происходить внутри каждого отдельного человека. И эта битва будет проходить собственным невежеством, агрессией и раздражением. И все эти события, которые сегодня происходят, а, вовне а, ключ к их решениям находятся внутри каждого из нас. Потому что для того, чтобы ясно мыслить, для того, чтобы разумно рассуждать для того, чтобы уметь оставаться в спокойном уме, вне зависимости от происходящего, проводить грамотный анализ, принимать верные, достойные решения. Для этого, в первую очередь, для нас важна, конечно же, осознанность. И вот сегодня мы поговорим о такой важнейшей теме, ключевой, структурообразующей теме, которая лежит в основе всего великого пробуждения человечества. И поговорим мы об осознанности с выдающимся мастером, которого я хочу представить вам с огромным уважением, с гордостью. Это совершенно потрясающий человек. Я считаю, что сегодня нам очень важно каждый день находить возможность и время обогащать себя, обогащать свою душу, свое сердце и свой разум мудрыми мыслями, честными, открытыми взглядами и, самое главное, той мудростью которой могут сегодня с нами поделиться наши потрясающие современники, те герои нашего времени, которые сегодня есть среди нас. Именно таким человеком является Анатолий Александрович Некрасов. Многие из нас, конечно, многие из вас, конечно, знают Анатолия Александровича, и я уверен, видел, что многие из вас ждали этого эфира. И я думаю, что достаточно большая часть моих подписчиков читала книги Анатолия Александровича. Но для тех, кто, возможно, впервые слышит о нем, я хотел бы пару слов, конечно, сказать. Ну, во-первых, важно понимать, что Анатолий Александрович Некрасов является одним из выдающихся психологов нашего времени. Помимо того, что он является психологом, он является целителем и философом. И вот недавно он выступал на нашей конференции по осознанному подходу к воспитанию и образованию. И мы, конечно, все были потрясены его мудростью да, и его очень глубоким пониманием настолько разных процессов, в общем, ему можно задать абсолютно любые вопросы. И своим ответом он способен удивить любого из нас. Анатолий Александрович является писателем и автором более 40 книг, которые на самом деле уже по всему миру помогают людям познавать ту мудрость, которую делится, Анатолий Александрович, и многие из вас знают его книги. Это, во-первых, «Материнская любовь», которая находится на столе сегодня каждого достойного психолога. Это «Путы материнской любви», «Учимся любить», а, также книга «Живые мысли», «Пробуждение женщины», «17 а, мудрых уроков счастья и любви», «Тысяча один способ быть самим собой». «Брак умер», «Да здравствует семья», «Эгрегоры», огромное количество книг. Я, честно говоря, потрясен тем уже объемом, потрясающим объемом наследия, которое уже сформировал Анатолий Александрович. Также важно понимать, что Анатолий Александрович является... Примером в отношении отцовства, примером в отношении того, каким должен быть мужчина, каким должен быть отец, и какой должна быть семья, потому что Анатолий Александрович является счастливым отцом, дедом и даже прадедом. У него семеро детей, семеро внуков и трое правнуков. Здесь хочется напомнить да, о том, что все наши предки понимали, что богатство э, связано исключительно с внутренним богатством да, и, с, конечно же, с богатством Семьи, то есть с количеством детей и с качеством детей. Поэтому в этом отношении, да, Анатолий Александрович действительно очень красивый, яркий пример. Также Анатолий Александрович является основателем ректором Международной академии естествознания. И имеет тысячи последователей по всему миру на основе проповедования философии любви. Я думаю, что философия любви это действительно сегодня, наверное, ключевое, что должно спасти весь мир. Как отлично однажды заметил Джимми Хендрикс, когда... Власть любви превзойдет любовь к власти, наступит мир на земле. Ну что ж, друзья, не буду задерживать больше времени, приглашаю Анатолия Александровича. Я думаю, что сегодня будет очень интересный эфир, и я уже собрал все ваши вопросы, добавил своих, будем задавать их Анатолию Александровичу. Я тоже рад нашей встрече, мы готовились к ней, здесь даже чуть дольше просим прощения у наших зрителей, что задержали немного. Но мы, в общем-то, я думаю, порадуем вас, уважаемые зрители. Анатолий Александрович, ну, во-первых, я хочу поблагодарить вас искренне за потрясающее выступление, которое не так давно прошло а, в нашем проекте по осознанному воспитанию и образованию. А, я хочу поблагодарить вас за ту всю потрясающую деятельность, которую вы ведете. И очень радостно, что сегодня мы будем говорить о теме осознанности. Наверное, хочется начать с того, что... А,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 или он выходит из этого пространства, выходит в любом варианте, в том числе уходит из жизни. То есть нужно создавать как можно более сильное пространство любви, пространство добра. Вот я сейчас буквально вчера стартовал у меня один очень важный проект, большой проект, по раскрытию того количества добра которое существует в нашей цивилизации, существует на нашей Земле. Но вы же представьте, сколько выполнено за все века, за все тысячелетия, сколько привнесено каждым человеком добра, доброй энергии в эту нашу жизнь, на эту нашу планету. И куда надевается? Никуда. Она есть, но она закапсулирована, она не имеет того движения, ее, как говорится, держат в резерве, в запасе. Так вот, эту энергию добра, которая на Земле присутствует в большом количестве, гораздо большим, чем энергия зла, ее нужно просто постепенно открывать. И вот эти шлюзы, открывающие добро, открывающие любовь, они есть в каждом человеке. И вот это, вот такой проект, прям конкретно проект по раскапсулированию той энергии добра, которая накопилась за тысячи лет на нашей земле. Вот этим сейчас я занимаюсь. Интересная пришла идея, и вот я ее вчера стартовал, начал реализовывать. Благодарю вас, Анатолий Александрович. Хотелось бы задать тогда еще вот такой вам вопрос, а как а, относиться...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 И они ей наполняются сами. И у детей то уже начинает формироваться другая жизнь, другая судьба. Ну вот это одна грань применения вот этого, этих знаний, что мысли – это твоя жизнь. Благодарю вас, Анатолий Александрович. Очень мудро. А вот если говорить о как раз переживаниях, о которых вы сказали, действительно, очень многие поддаются этим переживаниям, но ведь люди могут заблуждаться и в отношении осознания, а почему они переживают. Вот многие сейчас э, в таких оголенных нервах находятся, да, и э, сейчас все переживают за страну, когда, допустим, что-то происходит с близким человеком, за близкого человека. И, наверное, здесь хороший пример, когда уходит близкий. Очень многие люди... В этот период стараются вот себя испепелить эмоционально, себя самоуничтожать самостоятельно эмоционально, потому как считают, что это, что, что они должны, чем, чем больше они любят этого человека, который ушел, тем они должны сильнее переживать, иначе они будут чувствовать чувство вины, иначе они, значит, недостаточно хороши. Вот как быть с этим чувством вины, как быть вообще с этими вот переживаниями? Но... Здесь мы вернемся к началу нашей беседы, а именно к осознанности. Осознанность позволяет увидеть большую глубину происходящего и понимание того, того, как действует любовь, и что такое любовь. Настоящая любовь, безусловная любовь, и даже условная, но без привязок, это совсем другое. Это то, что дает жизнь.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 энергией радости, качеством радости, проверить все, что ты делаешь. Если это тебе приносит радость, значит, ты действительно идешь и делаешь это с душой. Ты, значит, наедине с душой, ты в, в единении с ней. Душа в этом случае всегда находится в любви. Вот она в, на в настоящей большой любви, и поэтому радость от, нее, от общения с ней всегда происходит именно радость. Проверяйте все радостью, и тогда все будет гораздо проще. Приносит это радость или нет. Анатолий Александрович, может быть, я немного повторю свой предыдущий вопрос, один из тех, который я уже задал, но все-таки хочется, чтобы вы вот, э, чуть больше рассказали о том, как вы представляете вообще вот управление всем происходящим на нашей планете. Например, Задорнов говорил а Может быть, вы даже слышали, Задорнов однажды сказал, что славяне считали, что есть Святобог и Чернобог. И когда светобог создал людей, которые должны стремиться к развитию, то они не захотели стремиться к развитию, они начали деградировать. И тогда он попросил Чернобога создать какие-то препятствия, преодолевая которые, люди будут развиваться, и все-таки развитие пойдет. Ну, а Чернобог что-то сделал, в итоге его обвинили, начали его оскорблять, э -э, там... Он говорит, ну, а если Бог ему сказал, сделай еще тогда какие-то трудности, чтобы люди не могли тебя оскорблять, чтобы им пришлось вот справляться с трудностями. В итоге Чернобога назвали дьяволом и так далее. Есть еще третье откровение инсайдера, которое тоже вот лежит в интернете, якобы написано кем-то из представителей семьи Люцифера, которые говорят, что были постаны сюда Творцом, чтобы создавать для человека препятствия. Вот с этой точки зрения все-таки кто... Кто дергает за ниточку, кто является режиссером всего происходящего на планете? То есть, э, если это э, все-таки творец, если все-таки все происходит по воле Творца, и все является замыслом Творца, весь этот квантовый переход, вся вот эта начинающаяся эпоха Волка через вот эти вот трудности до 2030-го, через формирование нового мирового порядка, э, то тогда э, почему происходит смерти и болезни детей в том числе. Да, вот все люди, которые понимают с точки зрения философии, что если все происходит с точки зрения Творца, то у всех остается один вопрос. Но как же тогда болеющие умирающие дети? Вот Очень хочется вашу мудрую, такую уже вот опытную позицию услышать по этому вопросу. Благодарю вас. Один из вариантов ответа на ваш вопрос, очень большой, глубокий, важный вопрос, вопрос жизнеопределяющий я реализовал в книге «Голограмма». Есть у меня такая книга, она есть и в аудиоформате, в свободном доступе. Вот. Можете прослушать, друзья, вот кто нас видит, слышит, посмотреть это и таким образом познакомиться с одной из точек зрения, моих точек зрения. Но там, в такой в полухудожественной форме, я отражаю, по сути, все то, о чем я сейчас вам скажу. На самом деле мир намного объемнее, намного многограннее тех вот представлений, там, черные силы, светлые силы. На самом деле все гораздо объемнее, гораздо многограннее. И одними какими-то, одними мазками, одними зарисовками не сможешь описать всю структуру управления миром. Потому что, по сути, каждый человек это творец. Мы же только что говорили о том, что в каждом человеке есть все необходимое для творения жизни, и он своими мыслями, своими чувствами этой необходимость использует. Он формирует свою жизнь. Он формирует свою жизнь своими мыслями и чувствами. То есть мы только что говорили о том, что человек как мыслит, так и живет. И здесь мы стараемся найти причины еще где-то в тех высотах, в тех космических высотах, там запредельных, за, за пределами Земли, в других измерениях, в других цивилизаций. Да, все это есть, но мы, говор... мы, люди, здесь на Земле живем, и мы с вами задаем вопрос, как нам жить, и что нам мешает, так давайте начинать с себя. Начинать с себя, а не говорить о том, кто там, нам, кто там дергает за ниточки и прочее. Нужно просто понять, а ты освободился от ниточек, ты не желаешь, чтобы тебя дергали, ты не позволяешь себе дергать за ниточки или позволяешь. Ты насколько творец в своей жизни, то есть вот это состояние э, Творца своей жизни, вот это состояние, пусть будет основой дальнейшей твоей жизни, начинай творить свою жизнь сам, не оглядывайся ни на кого, ни на каких кукловодов. Начинай каждый день выполнять все то, что нужно человеку Творцу делать. А как? Что делать? а очень простая, простая формула, простая формула, любить как Бог, всего-навсего, любить как Бог, то есть без всяких условий, о чем мы с вами говорили, без всяких оглядок, полноценно, полностью, полнообъемно, любить как Бог, любить все, принимая все, что происходит вокруг тебя, вот как Бог любит, Он любит всех и любит все, вот надо так жить. И ты уже одним только, одним только этим состоянием любить как Бог, ты полностью отключаешься от всех кукловодов, и никто на тебя не влияет. Одним только этим. Но есть еще два шага. Творить как Бог, то есть действовать как Бог. То есть каждое твое творение должно быть обязательно с любовью. Ни в коем случае не из состояния надо, а из состояния любви. Из состояния любви к себе, к людям, к стране, к миру. Что ты делаешь, оно должно обязательно быть из состояния любви. Вот это. Это значит творить как Бог. И дальше. И жить как Бог. И все. И все. И снимаются все эти вопросы, потому что... Как я сказал в начале сейчас, вот и ответа на этот вопрос, все, что мы вокруг имеем, это имеет такой объем разных условностей, разных мнений, тысячелетиями сложенных каких-то картин мировоззренческих, причем разного формата, разных источников. И если разные эгрегоры существуют на планете, и причем управляется зачастую издалека, из космоса и так далее. Так если все, во всем этом разбираться, жизни не хватит, ты не разберешься, и ничего доброго ты не сможешь сделать. Ты будешь постоянно кивать на тех, других, третьих, разбираться с ними, находить какие-то э, решения с ними, ты, вся жизнь у тебя пройдет в борьбе, в исследовании всего того, что на тебя влияет. Поэтому... Отбросьте все эти страхи, все эти мысли, что кто-то там, да, влияет. Да, влияет, но я этого не хочу. Я живу, я люблю, как Бог, я творю, как Бог, и я живу, как Бог, на Которого никто не имеет права повлиять. Благодарю вас, благодарю. Потрясающе интересно, конечно, слушать вас. Двигаемся дальше. Вопросов еще много. Много вопросов от наших участников, конечно. Скажите, а может ли человек убить из любви? Да, хороший вопрос. Есть даже притча на эту тему, начну с нее. В одну деревню шел монах. Все знали о его приближении, все ждали его, потому что это великий дух, уж он-то поможет нам жить счастливо. В деревне были проблемы, и вот он придет, и он поможет жить счастливо. Пришел он, живет какое-то время, потом взял и убил одного человека. Все в ужасе. Что это такое? Как мог такой? Он а он, говорит, собрал свои пожитки и сказал «Я ухожу, теперь вы можете жить счастливо». То есть есть такая притча, говорящая о том, что есть корень зла. Корень зла. Но, конечно же, притчу надо понимать глубже. Корень зла находится в самом человеке. Поэтому убить любого человека для решения какой-то Сверхзадачи, любой задачи, самой миролюбивой, самой там высокой идеи и так далее. Это не есть верно. Это не есть путь. На эту тему есть другая притча. Вот то, что подтверждает мое мнение. Жили на Земле, на планете, на планете, возьмем так, условно. Жили на планете добрые и делали добрые дела. Жили на планете злые и делали злые дела. Надоело добрым это зло, которое творят злые. Взяли и убили злых. Понимаете? Поэтому мое мнение, любовь никогда не убивает. Никогда не убивает. Она не может убить в принципе, потому что это творящая энергия. Она может сотворить любой процесс, но процесс жизни, а не смерти. Переход в другую жизнь – это тоже процесс жизни. Но этот переход, любовь, если все это делать с любовью, этот переход будет радостным. Помните, все нужно мерить радостью, радостью. И когда все вокруг и сама душа при уходе в другую жизнь осознает всю глубину происходящего, все причины происходящего, понимает, что происходит самое совершенное событие, и она сейчас переходит в другую жизнь, наступает радость. Вы знаете, вот буквально вчера мне один позвонил товарищ и сказал, что у него перешла мама в другой мир. И он говорит, и она перешла, и на ее лице улыбка. На ее лице улыбка. Хотя до этого она страдала. Это, на ее лице улыбка. Так вот, это не убийство. Это не убийство. Это переход. Поэтому любовь убить, в принципе, не может. Благодарю вас. Анатолий Александрович, а вот что касаемо кармы, например, я, опять же, немножко продублирую, может быть, один из своих вопросов, но все-таки у меня была одна беседа такая, в которой а, человек, который занимается там, различными кармическими там, практиками, сказал, что вот если ребенок маленький, там, буквально двух лет, например, погибает в самолете во время авиакатастрофы, то значит, это карма из его прошлых воплощений. Вот. Я, например, с этим тогда не согласился, потому что, на мой взгляд, сознание, которое не способно усвоить урок, ну, какой смысл его таким образом учить? То есть, одно дело, взрослый человек там да, получил бы какое-то э, последствие своих собственных действий в прошлой жизни, другое дело, когда это маленький ребенок. Вот с этой точки зрения, вообще с точки зрения кармы и... Э, с точки зрения кармы, да, как вы считаете, то есть она, она действительно существует, и законы кармы они вот переходят из воплощения в воплощение, или все-таки немножко все интереснее устроено? И, и если да, то как? И здесь все не так просто. Существует причинно-следственные связи. Действительно, что ты делаешь, происходит какая-то реакция мира. Обязательно. На любое твое действие, на любую мысль. Происходит реакция мира. Помните, мы говорили, что как ты думаешь, так ты и живешь. Это тоже об этом же. Твои мысли создают твою реальность. Это тоже можно назвать словом карма. Но я это слово не использую, и оно мне как-то не очень отзывается. Но причины возникновения тех или иных событий всегда обусловлены твоим состоянием или твоими поступками или твоими мыслями, но это всегда обусловлено. Поэтому можно говорить, что карма есть. Но вот с таким пониманием, с таким более глубоким пониманием. По поводу детей это отдельная тема. У многих действительно не укладывается в голове, когда гибнут дети, когда начинают болеть. Тем более, например, я знаю, что многие болезни – это действительно человек, может заболеть только имея какие-то серьезные нарушения в жизни? Как может маленький ребенок, еще только что родившийся или проживший всего несколько лет, наработать какие-то проблемы, которые убирают его из жизни? А очень просто. Каждый ребенок это часть семьи, часть рода, часть этого народа. И он пришел уже неся в себе взаимосвязь со всеми. И на нем, на нем лежат вот эти отпечатки, эти программы этой семьи, этого рода и этого народа. Он не случайно попал в это место, в этот род, в эту семью. Значит, у него, в соответствии с его собственным состоянием, полное идет совпадение с теми энергиями, с теми задачами, которые несет эта семья, этот род. А многие рода, многие рода, они находятся на грани вымирания. Они находятся в таком состоянии, что запустили многие процессы, запустили, я имею в виду, упустили свое развитие, то есть деградируют. И вот иногда в такие рода приходят светлые сущности, которые хотят эту веточку пробудить, хотят эту веточку вернуть к жизни. И эти светлые сущности часто бывают именно дети. И эти дети, приходя и уходя из жизни, уходя из жизни, они дают иногда мощный толчок этому, этой семье, этому роду, этим родителям. И те начинают задумываться, те начинают искать, Причины. И приходят, ну, приходят и к Некрасову. Много я таких знаю примеров, когда человек под, подтолкну, был подтолкнут именно вот такими событиями. Это одна из причин, почему уходят дети. Чаще всего именно для научения взрослых, для научения оставшихся в живых, для научения всего рода. Благодарю вас, Анатолий Александрович, раз мы коснулись такой темы, э, достаточно трудной темы, которая касается э, воплощений, касается вот этого круговорота воплощений жизни и смерти, очень хочется задать вам вопрос, э, как человеку, который действительно был за этой гранью, э, находился фактически э, да, на том свете, как говорится, и вы понимаете, э, что есть смерть, и лучше многих, многие вообще ну, об этом понятии могут только рассуждать. И вот сегодня очень многие люди, те, кто верят, что жизнь у них одна, они очень сильно переживают. Да? Я думаю, что большинство людей, как раз вот все люди, которые живут в страхе, в основном живут на концепции, что это одна единственная их жизнь, за которую нужно все успеть, ничего не, не упустить и так далее. Вот, а другая категория людей да, все-таки верит, что они есть бесконечная душа и жизни, в общем-то, это, это многие тысячи танцев, которые уже были на этой планете, еще будут. Вот как человек, который э, действительно был за, за, за этим горизонтом, э, расскажите, пожалуйста, об этом опыте и о том, что вы думаете по этому поводу. В самом переходе в, самом переходе в другой мир, в общем-то, в моменте перехода ничего такого... Э, ну, как сказать, э, серьезного в э, ощущениях э, не было. Основные, основные все ощущения, осознания происходили уже после того, после того. Потому что, побывав там, хватанув тех энергий, которые там были, в общем-то, я э, изменился. Даже те, кто меня увидел через э, спустя вот это время, пока мне не было, Оказывается, я внешне даже изменился. То есть произошли за короткое время серьезные изменения во мне самом и в моем даже образе. Что сказать о, самом, о том, что происходит там? Это уже предмет исследований, не не личный опыт там побывал, я там не, много чего сразу-то не увидел. Но это открыло мне дверь туда. И мои исследования стали более предметными, стали более конкретными. То есть, это таким образом, вот побывав там даже короткое время, я, в общем-то, получил туда пропуск и могу теперь туда ходить и получать нужную информацию. И действительно так оно и есть. Мало того, я записал вот аудиокнигу, называется «Ключи от другого мира». Мне, условно говоря, выдали ключи, с помощью которых я могу ходить в тот мир и даже там что-то делать. Вот сейчас такая возможность есть. Как бы это ни показалось, ну, может быть, не диким, ненаучным, но, друзья мои, Наука сейчас далеко отстает от тех, всех событий, которые происходят в мире. Наука не успевает перерабатывать, не успевает быть на острие. Раньше она была на острие, раньше мы следовали за наукой. А теперь наука идет за нами исследователями и пытается исследователями жизни и пытается объяснить уже постфактум. Так вот, там действительно есть другая жизнь. И причем реальная жизнь. И в этой жизни много чего там происходит настолько реального, настолько замечательного, что стоит об этом говорить и много говорить. Поэтому я говорю, я записал 25 глав аудиокниги на эту тему «Ключи от другого мира». Можно долго об этом рассказывать, но я не просто верю, я знаю о существовании другого мира. Я знаю, чем он дышит, какие у него планы, какие у него планы относительно нас, какие взаимоотношения с нами они, тот мир пытается выстроить, чего мы лишаемся, отказываясь от этого взаимодействия. То есть на самом деле пришло время более глубокого взаимодействия с другим миром. Не просто осознать, что он есть, этого мало. Нужно уже строить отношения, нужно выстраивать глубокое творческое взаимодействие с другим миром. Твои ресурсы от этого сильно повышаются. Ты приобретаешь мощнейшие ресурсы для построения, для своего развития и для построения счастливой жизни здесь на Земле. То есть нужно сейчас легко, свободно, без страхов заходить в тот мир и использовать этот ресурс. И что главное дает этот ресурс, взаимодействие с другим миром, он дает увеличение продолжительности жизни. Благодаря тому, что я туда сходил и имею ключи от другого мира, я уже трижды продлевал свою жизнь. Есть такой у меня уже опыт. Трижды продлевал свою жизнь. Когда у меня бывали ситуации, когда я должен был уходить, я применял эти знания, этот опыт и Принимал решение остаться, принимал решение, обратите внимание на эти слова, это очень важно. Не кто-то команд, э, э, мной командовал, а именно я принимал решение, остаться или нет. Причем э, принимал решение иногда вопреки многим факторам, которые обязательно должны были меня увести из жизни. Но я не принимал эти факторы, я выдвигал другие доводы. И я по-другому строил дальнейшую жизнь. Я, конечно, корректировал, я учитывал те знания, которые получал оттуда. Я же говорю, это ресурс. Я менялся, и меняясь, я продлевал свою жизнь. Ну, вот так вот. Потрясающе. Просто невероятно. Второй раз слушаю вот о вашем этом опыте, и это просто невероятно, конечно. Скажите, пожалуйста, вы еще в прошлый раз говорили, я помню вот как раз на конференции, что вообще со смертью нужно говорить с точки зрения, с позиции человека-творца. Вот может быть еще пару слов добавить о том, насколько вот смело нужно выстраивать свою вообще жизненную, жизненную позицию и отождествлять себя все-таки в первую очередь не с там, гражданином какой-то страны, еще с чем-то, а все-таки вот с Творцом. И как эти отношения с Богом вообще выстраивать? Николай, здесь, опять же, не все так просто. Вот вы сказали, не гражданином страны. Нет, надо быть и гражданином страны, и членом своего рода, и членом своей семьи, и частью своего народа, и частью планеты, и космической сущностью, и творцом несущим в себе божественность. То есть ты, по сути, дитя Бога. Значит, ты родился Богом. От Бога рождаются боги. По-другому быть не может. Если Он наш Отец, то мы тоже боги. И это тоже надо в себе нести. То, то есть нужно в себе, находясь здесь на земле, нести все ипостаси, в том числе и божественную. Поэтому нужно очень мудро жить в семье, строить отношения, нужно использовать все ресурсы, в том числе и материальные ресурсы, для построения счастливой, реальной, физической счастливой жизни. Нужно строить отношения с родом, нужно строить окружающими людьми и так далее, и так далее. Участвовать во, всех, во всей жизни страны, не отказываться от нее, не убегать из нее, а наоборот, быть здесь и вкладывать свою энергию, свою любовь, то, что здесь происходит, для того, чтобы изменения произошли как можно быстрее. Если все такие светлые, добрые, любящие уезжают из страны, то кто остается? И надо спросить, кто же тогда уезжает? Но это отдельный вопрос. Так вот, божественность, найти в себе вот эту божественность, это высокий уровень осознанности. Вот то, о чем мы с вами вообще эту тему э, затеяли говорить, именно а, об осознанности. Так вот, осознанность, высочайшая степень осознанности, это то, что, ту триаду, которую я говорил. Любить как Бог, творить как Бог и жить как Бог — это и есть глубочайшая осознанность. Это величайшая осознанность, которую может достичь человек на земле и проявить это. Вот во всех своих делах. И в семье, и в роду, и в стране, и в космическом пространстве. Благодарю вас, Анатолий Александрович. Скажите, а что по-вашему является долгом перед Отечеством? Это значит следовать приказу главнокомандующего или это значит следовать своей совести и своей безусловной любви к Родине? Я уже говорил о том, что вот недавно в своем выступлении я записываю почти каждый день сейчас точки опоры, и вот в первой моей точки опоры я сказал «Россия — это я. Россия — это я во всех ее проявлениях, в том числе в проявлении и главнокомандующего. Это я» тоже. Я ответен за то, что у нас такой главнокомандующий. Я ответен за то, что он отдает такие приказы. Я ответен за то, что происходит в стране. Вот если я так говорю, я так живу, то тогда моя совесть чиста. Это и есть моя совесть перед страной. Именно так заявить, так поступать. Так действовать. И я в этом случае не осуждаю. Не осуждаю никого. Как я сказал, мы лес любим, так мы в лесу есть все. В лесу есть все. И вот в этом лес, этот, но лес мы любим, так и здесь. Как поступать в этом случае? Это решает каждый в соответствии со своим сознанием. Если человек осознает, что он гражданин этой страны, и он в этой стране вырос, он потребил все, что можно было в этой стране, чтобы стать тем, кем он стал. Он потреблял, он вырос на этом. И если он мало отдавал, если он не отдавал ей столько, сколько взял, то в какой-то момент приходит требование отдать больше. И многие отдают жизнь именно потому, что жили потребителями. Потребляли и не отдавали. В мире все очень гармонично. Если ты берешь, берешь, берешь, ты берешь авансы, в какой-то момент тебе приходится за эти авансы отчитываться. Вот есть такое понятие роковые-сороковые, слышали, наверное. Люди боятся даже в свой день рождения праздновать свои 40 лет, считая, что в этом какая-то мистика. А мистики нет, это экзамен жизни, экзамен жизни, который. Ты сдаешь таким образом, что ты взял и сколько ты отдал. И в 40 лет, вот 39-42 года, многие, очень многие уходят из жизни. Статистики такой нет, специальной, но можно проследить по жизни многих, многих известных людей, которые ушли в возрасте 39-42 года. Ушли почему? Потому что они потребляли, не реализовывали свою суть, свое предназначение. Они просто жили и потребляли. Пришло время отдавать. И с них спросили. И чем больше в человеке потенциал, тем сильнее с него спросят. Поэтому я говорю, больше всего потенциальных людей на кладбище. Потому что с них спрашивают, а они не готовы отдать. Они не умеют отдавать. Они только потребляли. Так вот, сейчас пришло время рассчитываться за потребительство. Потребляли страну, потребляли все. Своим отношением, своим отношением к этой стране, к этой великой стране, как ты относился все это время? Деревянный рубль, такая, она такая, и так далее. Послушайте себя, вспомните себя, как вы... Реально относились к стране. И вот сейчас пришло время показать, а кто ты есть действительно, и как ты действительно относишься к стране. Это, если ты честно, честно посмотришь на эту ситуацию и на себя в ней, ты найдешь верный выход, верный шаг. Почему я сказал об уехавших? У меня было несколько, много точнее, вариантов уехать из России давно, еще в начале 90-х годов мне предлагали. Но я сказал, я родился здесь, и я сделаю все, чтобы моя страна была счастливой, чтобы моя страна была радостной. Я буду трудиться над этим. Это моя страна, я пришел сюда именно для этого. Я буду это делать всеми доступными способами. И буду делать это до конца. Или до своего конца, или до того момента, когда я скажу «Да, мои труды не пропали даром». Они и так не пропали даром, уже благодаря моему отношению к ней, к этой стране, к моей любви. Все равно что-то я оставил в этой, на этой земле для нее для своей Родины. И буду делать это и дальше. Ну, если вот такой ответ устроен. Потрясающий ответ. Как, как и все ваши ответы, Анатолий Александрович. Скажите, пожалуйста, а как можно, как бы вы рекомендовали, как бы вы поддержали женщин, которые сегодня как раз находятся в очень разных ситуациях? Я с вами абсолютно согласен с тем, что Уезжать, вообще любой побег, любое действие из страха, оно всегда ведет э, к ухудшению ситуации, есть, да, потому что у нас всегда есть два генеральных спонсора – это либо любовь, либо страх. И когда мы действуем из любви, из уверенности, мы уж точно никуда не бежим. Вопрос второй – как мы реагируем на те или иные обстоятельства, вопрос э, второй – насколько мы э, самостоятельны да, и насколько мы являемся творцом в своей ситуации там, или мы позволяем нами манипулировать. но Уж бежать никуда точно не стоит. И вот сегодня мы столкнулись с ситуацией в стране, когда происходят совершенно э, такие вот яркие и неадекватные проявления человеческие. С одной стороны, есть... Вот вчера мы разговаривали, у нас одна из участниц команды рассказывала, э, в общем, про знакомого предпринимателя, у которого большая компания. И к нему прямо вот толпа вчера, можно сказать, обратилась, его сотрудниц, у которых мужья... Побросали все, побросали жен, побросали детей, просто ничего никому не сказали, взяли билеты и улетели там кто куда, кто в Турции, кто еще куда. Это, ну, просто даже не, не… трудно представить себе такое, но оно вот происходит сегодня. С другой стороны, есть женщины, это в первую очередь женщины, потому что они, конечно, эмоционально все воспринимают, более эмоционально да. все-таки, это женщины, ну, или мужчины тоже могут быть, которые сегодня в интернете кричат, что если ты уже не мобилизован, если ты вот уже не встал и не пошел, то ты вообще предатель, поэтому вот любой мужчина сегодня должен встать и пойти, значит, воевать, а если нет, то там сыпется тоже оскорбление и так далее. То есть, видно, что людей эмоционально очень сильно колбасит, причем не только женщины, но и мужчины, и зачастую мужчины поступают еще более женственно, еще более слабо проявляются, чем женщины. Как бы вы здесь поддержали, каким словом, какой рекомендацией вот в это непростое время, в первую очередь, конечно, женщину. ну, может быть, и мужчин тоже. Помните, вы задали вопрос, убивает ли любовь? Так вот, оттолкнемся от этого ответа. Любовь не убивает никогда. Никогда. И если ты имеешь такую веру в любовь, такую силу любви, то ты будешь жив. Ты будешь жив в любой ситуации. Могут погибнуть все, но ты будешь жив. Если ты так понимаешь любовь, так живешь в такой любви и так любишь другого человека, то с этим человеком ничего не случится. Я очень много в своих консультациях встречал примеров, мне рассказывали дети уже тех, кто прошел войну, дети тех, дети, внуки. Много ситуаций, в которых действительно любовь, великая любовь женщины к мужчине провела его через всю войну. А та война была ужасной. И столько лет, через всю войну, когда сильная любовь проводила человека через сложнейшие испытания. И это действительно так. Сила любви, это великая сила. Нет более никакой другой силы мощнее любви. Надо это помнить, надо верить в любовь. Бесконечно верить в любовь. Когда мне спрашивают, ты верующий человек? Да. Я бесконечно верующий в любовь. В ее силу, в ее мощь, в ее творческое начало. И вот, если женщина наполнена такой любовью к себе, к мужчине, к миру, к земле, в целом, масштабно, масштабно, когда в ее сознании нет вот обратите внимание, если женщина в любви, то в, ней, в ее сознании нет обла области, в которой бы хранилось слово «враг». В ней нет образа врага. Да, есть сейчас идут военные действия, да, есть те, куда, которые хотят убить там твоего мужа и так далее. Но это не враги. Это тоже люди, которые идут в этот процесс, тоже ради чего-то, ради чего-то это не враги, мы все одно. Вот это нужно понять, пока вот это состояние не будет превалировать в сознании нашей страны, в сознании украинского народа. Военные действия могут быть долго когда большая часть людей все-таки осознает, что этими народами просто вели в заблуждение погрузили в большую ложь и эта ложь самая большая ложь что русские враги когда вот это было эта ложь накапливалась накапливалась и она когда превратилась в определяющую, тогда враг и появился, тогда враг и пошел, и пришел в их дом. Именно тогда, как ты думаешь, так ты живешь. Вот все, о чем мы говорили ранее, по сути, все здесь в этой ситуации проявлено. Если ты думаешь, что есть враг, и ты в этом уверен, ты получишь врага в свой дом. Так вот, женщины, которые, у которой мужчина ушел на фронт, Неважно, с какой стороны он ушел на фронт. Любая женщина, если она уберет в своем сознании образ врага и будет любить, любить себя, любить мужа, любить свой народ, но любить и другие народы, вот тогда я гарантирую, что такая любовь полностью защитит ее мужа, ее муж будет жив. Без всяких сомнений. Я это видел на практике во многих ситуациях и в Великой Отечественной войне, и вот в тех военных действиях, которых проходили за это время в Чечне и так далее. Это действительно так. Анатолий Александрович, благодарю вас очень глубоко. Очень глубоко. И вот сейчас как раз под... В процессе того, как вы отвечали, написала одна девушка комментарий, очень хочу его зачитать, достаточно мудрый комментарий, Девушка зовут Маргарита, она написала следующее. Добрый день, я из Украины, хочу поделиться с вами, верить в любовь и нет агрессии. Погибают те на этой войне, кто ненавидит, только свет и любовь победят. Вот у нас мудрые подписчики достаточно здесь, которые сами все понимают. Анатолий Александрович, благодарю вас от всей души. Вот есть несколько еще вопросов, небольших от участников наших. В частности, девушки предварительно, как раз когда я писал, что будет эфир с вами, попросили задать такой вопрос. Как подготовиться морально тем, кто уже призван на войну и туда двигается? Тем, кто уже подписал контракт. Как им не сойти с ума и не ожесточиться, выполняя те приказы, которым придется выполнять. И как таких мужчин поддержать женам? Как поддержать женам, мы уже сказали, великой любовью и сказать, что я тебя люблю, я тебя жду, ты обязательно вернешься. В полной уверенности заявить и находиться в этой уверенности постоянно, не допускать в свои мысли ни в свою голову никаких мыслей другого порядка. Только такая уверенность, такая любовь. А что думать мужчине? Мужчина выполняет свой долг. Мужчина идет туда, куда его направила родина, страна, государство. Которому, в котором он жил, в котором трудился, и в которое сейчас от него требует еще одного шага отдачи, отдачи того, что он накопил, отдачи того, что он приобрел. Дело в том, что если бы, если человек, это я точно знаю, если человек жил на отдачу все это время, действительно, дарил больше, чем брал, а так можно жить, когда ты отдаешь все с любовью, ты всегда отдаешь больше, чем берешь. Так вот, если бы ты жил с любовью всегда и дарил все этому миру с любовью. Тебя бы не призвали. Ты бы не пошел брать э, с оружием и выполнять этот долг. Обратите внимание, долг. А сейчас ты вынужден это делать, потому что ты раньше не сделал этих шагов. Раньше ты не нес добро в таком количестве. Теперь выполняет долг таким образом. Иди выполняй долг, но не ожесточайся. Пойми, что с той стороны другой человек тоже выполняет свой долг. И кто из них, кто из вас, точнее, выполнит долг, долг лучше, это вы уже решаете там на месте. И прояви свой профессионализм, прояви свои навыки, умения. И поведи себя как мужчина, но не ожесточайся. Пойми, что там тоже твой брат. Вот так вот. Благодарю вас, Анатолий Александрович. Если можно, я позволю еще один вопрос такой. Ни в коем случае не воспримите, как какой-то компрометирующий вопрос. Но вот мне самому хочется тоже разобраться, раз уж вы сказали да о том, что вот... Есть такая формулировка, как «защитить свой долг да, и перед Родиной». И Родина как бы требует от тебя защитить долг, просит от тебя сделать этот шаг. Вот мне хотелось бы здесь, здесь уточнить, как вы считаете, просто учитывая, что мы наблюдали вот последние два года, как, например, те же самые люди предлагали нам ввести себе экспериментальный препарат в кровь, изменяющий наше ДНК божественное и понижающий наши вибрации, там много, много можно продолжать. Мы понимали, что нас обманывают и нами манипулируют. И мы очень многие, наши единомышленники, все, кто вот сейчас вот, вот все, что мы делаем вместе, вот практически вся эта компания собралась, все единомышленники, все соратники собрались на том, что мы сумели победить в той битве. Мы сумели увидеть истину, мы сумели понять, что нами манипулируют, что это ложь, и что на самом деле мы проходим испытания, испытания, в котором истина это. Замысел Творца. Истина – это вложенная в нас любовь, уверенность и э, наша сила да, Творца, и наш иммунитет. И мы поняли, что э, нам подменяли понятия, нам изменили понятие коллективного иммунитета, изменили понятие э, панд пандемии, всего чего угодно. Пытались напугать нас со всех сторон, с существующим вирусом, а мы устояли. Мы поняли, что нам даже не нужно озлабливаться, нам даже не нужно выходить на митинги, нам даже не нужно никого обвинять и оскорблять, чтобы просто не согласиться а, участвовать в обмане. И, и мы всего лишь действовали с любви, мы также старались этим светом делиться, и поэтому, я думаю, большое количество людей достаточно красиво, достаточно достойно, грамотно отстояли свои права, отстояли свою жизнь, и сейчас уже э, живут гораздо более пробужденными, гораздо лучше понимающими цели и смысла происходящего. Нам даже удавалось в какой-то момент э, вовлекать, тех людей, там, сотрудников полиции, да, которые были изначально достаточно в жесткой позиции, но видя пример перед собой людей, которые их не боятся и в то же время проявляют действительно свою любовь и поддержку, как к брату, как к сестре, вне зависимости от того, кто в какой ситуации оказался и кто какие задачи выполняет. Это действительно производило потрясающий эффект и меняло даже людей вот прямо здесь и сейчас. И вот сейчас мы находимся в ситуации, когда все понятно с людьми, которые бегут из страны. Там, к сожалению, надеюсь, что опять же, я считаю, что нужно все равно к ним относиться с пониманием и любовью. Пусть лучше они что-то осознают и вернутся, чем мы будем их ненавидеть и отравлять свое, свое собственное сознание. Но все-таки мы понимаем, да, бежать из страны не вариант, естественно, но здесь состоит другой вопрос. Вот, э, я также очень уважаю то мужество, с которым многие отнеслись к ситуации, да, когда мужчина ничего не боится, когда мужчина говорит, если нужно... Если такова ситуация, конечно, я пойду защищать свою страну. Очень уважаю это. Но хочется, чтобы сегодня русский мужчина снова стал не только сильным, каким его, в общем, знают до сих пор. Да? Никто не, никто не э, отделяет сегодня понятие медведя от России. Да? Понятие силы от России никто не отделяет. Но вот понятие интеллекта, понятие мудрости – то, чем была наша страна знаменита еще буквально 50-70 лет назад на весь мир. Сегодня с этим, по-моему, есть проблемы. И вот здесь хочется понять, как вы считаете, вот истина между тем, Родина ли сейчас требует все-таки участвовать в этом, да, вот, вот в этом всем. Это действительно долг, который важно выполнить. Это действительно честный наш святой долг по защите своей Родины. Или это очередной обман, очередная манипуляция со стороны сионистов, со стороны иезуитов, даже если они выполняют с глобальной точки замысла там, да, выполняют, э, вред, который в результате обернется благом, когда мы это все преодолеем, но все же это является манипуляцией и э, вот теми самыми инструментами сокращения численности населения. Ведь по большому счету очень важный вопрос, когда мы, э, когда мы идем выполнять долг свой перед Родиной, то очень важно спросить, а что такое для нас Родина, да? И э, наша семья ведь тоже наша Родина, и Творец ведь наша Родина, и вся Земля наша Родина, да? Поэтому здесь очень хороший вопрос вот такой. Как вы считаете, вот эта вот истина, она для каждого своя, то есть сегодня, или все-таки она одна э, и действительно есть, имеет место быть, то есть нужно всем понять, это все-таки долг нужно выполнить или это очередная манипуляция и обман э, с целью просто сменить мерность большинства из э, тех, кто находится на планете? Вот как к этому относиться, как здесь? Потому что я думаю, что именно это ключевой вопрос сейчас у многих людей. Именно это. Если внимательно прослушать то, что, о чем мы с вами говорили, то в принципе ответ уже есть. Во-первых, я сказал, что Россия – это я. Россия – это я, взяв, я беру таким образом на себя всю ответственность, в том числе и за манипулирование, в том числе и за то, что э, происходит полностью, из-за тех людей, которые допускают разные глупости, и подлости, и предательства и так далее. Все есть в нашей стране, и я все, э, все это принимаю. Это все равно остается моя родина, мое пространство. Но я также являюсь жителем этой планеты. И для меня Родина и планета тоже. И я понимаю важность и ценность каждого народа на этой планете. Каждый народ выращивает свое дерево в Саду Человеческом, и без которого не получится того сада, который и должен по замыслу Творца происходить. Поэтому я воспринимаю все народы тоже так же, так же как и свою родину, уважая, ценя эту, эту страну, любую страну. Я очень люблю Украину, я очень много бывал там, у меня много друзей. И мало того, я сейчас поддерживаю, постоянно поддерживаю все это время со многими украинцами, с которыми мы ведем такую именно работу. Работу по созданию нового будущего для Украины, процветания ее, ее истинной свободы не мнимой свободы, которая сейчас э, она стремится и имеет, а именно к истинной свободе. То есть мы ведем эту работу. То есть для меня нет этих границ, для меня нет этого разделения. Поэтому э, для меня вопрос этот э, так стоит. Почему, э, почему я так думаю? Потому что мой, э, я стою на глубокой осознанности. Я знаю более глубокие причины происходящего, более глубокие причины. Это тоже элемент осознанности, который позволяет мне иметь самую высокую точку подвеса и быть над ситуацией, и видеть все ее нюансы и так далее. То есть вопрос осознанности. И поэтому каждый, каждый в этой ситуации, имея тот или иной уровень осознанности, он и поступает соответственно, и он ответственен за эту свою осознанность, за, за этот процесс, за эти шаги, которые он делает по уровню своей осознанности. Поэтому здесь нельзя дать общую рекомендацию. Каждый в этой ситуации, это же время такое время, когда каждый должен найти ответ на свой вопрос. На свой вопрос. На первый взгляд он один для всех, нет, для каждого. Вопрос звучит по-разному, в зависимости от его сознания, в зависимости от той миссии, с которой он пришел и так далее. И вот все это учесть и это все притворить в жизнь, вот сейчас в этом и есть задача. Поэтому первое, что нужно в себе, конечно, развивать, это глубочайшую осознанность, развить вот этот уровень осознанности до такой высоты, чтобы точка подвеса твоего сознания была выше всех событий, была над... Всеми, тогда ты видишь объем на всю картину жизни, ты видишь все механизмы, которые действуют в этой ситуации, как это формировалось, это, этот негатив, этот образ врага, как он создавался десятилетиями и так далее. Ты понимаешь причины происходящие, ты уже по-другому относишься ко всему, и ты понимаешь, почему создавался этот образ врага. То есть ты понимаешь и тех, кто это делал. И таким образом, стоя, стоя над всеми, ты имеешь наиболее четкую и наиболее твердую позицию. Я вот желаю всем перейти вот именно в такое высочайшее состояние осознанности, высочайшее состояние любви. То, что осознанность плюс любовь, это и есть, а в самой осознанности есть любовь. Но здесь, если еще ум наполнить любовью, то появляется как раз мудрость. Мудрость, настоящая мудрость – это ум, наполненный любовью. Это моя формулировка, которая, я я считаю, отражает суть. И вот, находясь в, в этом состоянии, можно в любой ситуации найти верное решение. И ты в любой ситуации будешь испытывать наименьшие проблемы и наибольший успех. Потрясающе! Потрясающий Анатолий Александрович, благодарю вас. И, наверное, вот в заключении хочется спросить, скажите, как бы вы рекомендовали практиковать вот эту самую осознанность? Друзья мои, если у кого-то откликнулись, откликнулись какие-то мои слова, какие-то мои мысли, то мои рекомендации простые. Они есть, ответы есть в моих книгах. Ответы есть в моих продуктах, самых разных продуктах. От небольших вебинаров до больших тренингов. Сейчас целая программа, вот провел уже первый поток, первой программы, это здравница отношений. Здравница отношений. То есть мощнейший процесс, который меняет полностью Мировоззрение человека в области отношений. Есть много таких онлайн-продуктов. Например, я недавно записал видеокнигу, видеокнигу вторую видеокнигу. во Первую я вам говорил «Новая правда об отцах». В прошлый раз я говорил вам об этом. И достаточно много пришло от вас зрителей этой книги. И многим она открыла глаза на отца. А я записал вторую видеокнигу, которая называется «Женщине можно все». Женщине можно все. Вот здесь вот это тоже поможет женщинам в сегодняшний день занять ту позицию и поступать так, чтобы у них было наименьшие проблемы, чтобы и у них мужей были наименьшие проблемы. То есть читать... Изучать, общаться, а главное – любить этот мир, любить себя обязательно, любить себя. Милые женщины, к вам обращаюсь, любите себя больше. Чем больше вы будете любить, тем легче будет нам жить всем на земле. Вот эта вот видеокнига «Женщине можно все» – как раз об этом, милые женщины. Любите себя бесконечно. Вам можно все. Все в этой жизни. Это, я говорю, умудренный опытом, знаниями и в том числе такой позицией по жизни, когда женщине рядом со мной всегда можно все. Благодарю вас. Желаю вам постоянно растущего счастья. Анатолий Александрович, благодарю вас от всей души. Благодарю. Скажите, а лично где можно вас в ближайшее время увидеть лично? Есть какая-то возможность, какие-то мероприятия? Есть, есть поток жизни в Казахстане, который начнется 8 октября. Это 10 дней, мощнейший процесс, это самый крутой мой тренинг, который каждый раз обновляется, я его провожу один раз в год примерно. Вот в Казахстане 8 октября. Следующая встреча личная – это будет вот как раз здравница отношений. 19 ноября будет проходить в Сергиевом Посаде. Кстати, следующее здравница отношений очень хорошо востребована. И следующая пойдет уже на Алтае. На Алтае это в январе будет. Но вот это ближайшие мероприятия, на которых можно меня увидеть очно. Благодарю. А вот тем психологам, может быть, или людям, которые двигаются в этом направлении, возможно ли как-то у вас пройти какое-то обучение, как-то более плотно с вами вот, посотрудничать, как с наставником, как с учителем? Благодарю, Николай, за этот вопрос. Вы очень много вкладываете в образовательный процесс и понимаю важность этого процесса. Только вчера я в одном из эфиров... С одним из мастеров я сказал, я высказал свою идею, которую сейчас буду реализовывать. Я буду создавать вот этот свой уникальный тренинг «Поток жизни» для мастеров, чтобы переводить мастеров в качественно другое состояние. Вот один из последних таких моих тренингов «Поток жизни» на нем участвовало где-то около 10 мастеров. И я проследил, прошел год, это был прошлый год, прошел год, за год у них такие мощнейшие изменения, и аудитория выросла, и материальное благосостояние, и в семьях, и все. То есть у мастеров вышло, все пошло по новому руслу. И я понял, что пришло время, вот тест-драйв получился, год прошел, я увидел хороший результат, я понял, что я мастерам могу дать многое, а они в свою очередь могут дать гораздо больше и своим последователям. Так что обязательно скоро ждите будет поток жизни для мастеров. Потрясающе. Благодарю вас. Благодарю. Это очень важная информация. Друзья, я очень рекомендую подписаться, конечно, на страницу Анатолия Александровича Некрасова. Слава богу, она есть в Инстаграме, очень активно ведется, и достаточно большое количество потрясающе интересного материала уже там размещено. Для вас, я думаю, что для всех, кто на этой странице еще пока не был, не изучал, будет очень полезно. Вот, обязательно оставлю ссылки в описании к эфиру на все проекты, о которых вы говорили. Я очень рекомендую от всей души, конечно, ваши книги. Друзья, книги Анатолия Александровича, это мне кажется, то, что сегодня может быть очень спасительным, потому что, ну, повторюсь, вот материнская любовь это книга о которой слагаются легенды, легенды. кстати Анатолий Александрович а может быть вот какая-то книга или э, какой-то курс или тот самый поток жизни был бы сегодня ответом для людей кто не может найти в сердце покоя сегодня и любви человек который вот который эмоционально колбасит который испытывает ненависть обиду вот во всей этой ситуации что такого самого вот, вот, вы бы рекомендовали бы наиболее эффективного в этой ситуации из ваших продуктов информационных? Николай, но первое основное это, конечно же, остается материнская любовь или Пута материнской любви. Пута материнской любви это книга о том же, но она как бы взаимодействие матери и дочери больше для них подходит. То есть это две книги, которые дают. Основу, основу жизни. Там есть система ценностей, там, есть, там многое чего есть, что сейчас человеку поможет быть, стоять твердо на земле. Я также бы посоветовал, ну, все то, что мной написано, это как раз направлено на это, на стабилизацию отношений, на выход из кризисных ситуаций. Я бы посоветовал пробуждение женщины. Пробуждение женщины. Есть книга «На волне потока жизни». Это книга об этой практике, об этой тренинге, и, она, и это и есть тренинг, то есть можно ее пройти в таком формате, в книжном формате. Вот. Но у меня много продуктов, онлайн-продуктов, заходите на мои ресурсы, смотрите, выбирайте то, что вам более подходит. Благодарю вас, Анатолий Александрович. Благодарю и также хочу вас поздравить, мы знаем, что у вас было 9 сентября день рождения, Вот вам исполнилось 72 года, вы совершенно не выглядите, я уверен и знаю уже, мне доложили, что вы не чувствуете себя на этот возраст гораздо моложе. Также поздравляем вас с рождением третьего правнука, мы с огромной любовью, с огромным уважением относимся к вам, вся наша команда, я уверен, все наши подписчики – Поэтому желаем вам э, добрых э, лет, э, долгих лет жизни, здоровья отменного, процветания вам, вашим проектам. Вот. И мы надеемся, что э, как можно дольше мы с вами будем вместе находиться в этом воплощении, как можно больше мы видим потрясающих событий, и мы будем встречаться, я надеюсь, неоднократно обсуждать не те вот, великие э, драмы, происходящие в нашей большой общей жизни, да, но и великие радости великие радости которые я очень надеюсь не за горами не за горами мы вместе будем их ждать и надеюсь что будем рука об руку двигаться и смотреть конечно всячески э, на вас э, прислушиваться вот. мы очень благодарен за то что вы есть за то что вы с нами за то что вы делитесь своей мудростью э, своим теплом э, своими знаниями от всей души благодарю вас и низкий поклон за всю вашу деятельность благодарю благодарю и вас николай за все то что вы делаете благодарю и вашу команду благодарю вас до скорых встреч, надеюсь. Друзья, пишите комментарии, пишите вопросы. Если, будут. если будет много вопросов, может быть, мы встретимся снова в будущем с Анатолием Александровичем. Пишите, подписывайтесь на Анатолия Александровича. До скорых встреч. До скорых встреч, друзья. Благодарю.